Mm. <music> 70% территории нашей страны занимает вечная мерзлота. Однако под толстым слоем снега и льда скрываются полезные ископаемые. Сейчас Арктика наиболее перспективный регион с точки зрения нефтехимической промышленности и научных исследований в области климата. В условиях Арктики процессы потепления наблюдаются гораздо быстрее, интенсивнее, более выраженные, чем на территории другой части мира и вообще России. Для облегчения научных работ российские инженеры и программисты стараются оперативно провести в заснеженный регион интернет-сети. Однако сделать это может быть не так просто. С самой дистрибуцией информационной технологий у нас проблем нет. Интернет надо проводить либо через спутник, либо проводить оптоволоконную связь. И как раз вот в данном момент у нас именно с этим есть некоторые проблемы. Сам интернет, он вроде бы с одной стороны только кабель, но с другой стороны необходимо этот кабель еще обслуживать разными устройствами. Развитие арктического региона благодаря нефтехимической промышленности и научным исследованиям это положительная тенденция. Однако уже бывают ситуации, как в случае с техногенной аварией в Норильске, когда экологии арктических рек был нанесен сильный ущерб. Узнаем у эксперта, как развивать регион с технической стороны, не причиняя вред экологии. Важной задачей является проведение на постоянной основе комплексного мониторинга за состоянием природной среды. Нужно абсолютно отслеживать все. И состояние водных ресурсов, и состояние почв, состояние атмосферного воздуха, помимо мониторинга проводить работу по расширению сети особо охраняемых природных территорий. Напомним, что Владимиром Путиным утверждена стратегия развития арктической зоны России. Программа действует до 2035 года и направлена не только на оснащение городов и посеков и необходимой инфраструктурой, но и на сохранение уникального природного наследия данного региона. Федос Ершова, Фарид Захитаглы, Универньюз.